Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии, следует из оперативной статистики Минфина по бюджету за январь июль. Хотя расходы на силовой блок в целом даже сократились относительно прошлого года за счет врезанных на на оборону, Отдельные ведомства получили заметную прибавку из казны. Так, расходы на ФСБ выросли на 10%. Финансирование войск Национальной гвардии составило 118 миллиардов рублей против 112 миллиардов год назад. Буржуй продолжает успешно вести классовую борьбу против наемного работника, опустошая его карман. Естественно, что в таких условиях недовольство работника растет. Но капитал же, вместо того, чтобы дать трудящемуся больше кислорода, лишь вкладывает больше денег в своих цепных псов. Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации. Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Кагогина по совместительству супруга президента КАМАЗа Сергея Кагогина. Сроченные государственные власть и частный капитал продвигают проекты, направленные исключительно на свои интересы и карманы. И их абсолютно не волнуют новые, создаваемые проблемы миллионам автомобилистов, которые в результате подобных предложений будут вынуждены отказаться от использования личного транспорта. Обвиняемые полицией в растрате 125 миллионов рублей и незаконной вырубке 51 гектара леса вышел под залог в 5 миллионов рублей. При этом суд особо отметил, что право на свободу является основополагающим правом человека, ограничение которого возможно лишь в определенных законам целях и установленном законом порядке. Следствие, резюмировал суд, не предоставило весомых доказательств необходимости содержания золотопромышленника в СИЗО. В итоге суд принял решение выпустить Егора Литуева после того, как 5 миллионов рублей окажутся на его депозите. Вот так по чисто уголовной статье буржуазный суд усмотрел свободолюбивые основания для социально близкого себе угнетателя работников наемного труда, в очередной раз показав, что в нашей стране для директора золотодобывающей компании закон не писан. К вывозу леса из Сибири и Дальнего Востока России вслед за Китаем намерена подключиться Индия. Как сообщает India Times, возможность увеличить экспорт древесины из Российской Федерации Обсуждалось 11-13 августа во Владивостоке в ходе визита высокопоставленной индийской делегации во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гаялом. достигнутые договоренности, цель которых увеличить взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году, должны быть закреплены в личной встрече президента Владимира Путина и премьера Нарендры Мади в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Экспорт древесины в Китай за копейки уже долго является для нашей буржуазной власти одним из любимых способов зарабатывать миллиарды. Теперь, когда к Китаю присоединится Индия, тайгу и вовсе вырубят от корень. На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг КПРФ под лозунгом «За честные и чистые выборы за власть закона и социальные права граждан». На мероприятие, по данным полиции, пришли около 4000 тысяч человек. На митинге выступили сын Игоря Талькова, Игорь Тальков-младший и даже протеерей Чаплин. Добро пожаловать в цирк, устроенный псевдокоммунистами на буржуазные деньги. В программе отрекшись от идей отца сын и мракобес в рясе. Товарищ, хватит вестись на подобных деятелей. Вступай в настоящую борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее.